Хейо, hey друзья, без всяких предисловий и прочей мишуры хочу сказать, что сегодня мы попытаемся понять, стоит ли играть в данный период времени в танке X. Сразу скажу, что это мое сугубо личное мнение и вы вправе с ним не согласиться. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. На самом деле тут двойственный смысл, ведь отчасти может играть и не стоило бы, а может и стоило, наверняка я не могу сказать. Но сначала давайте начнем с того, почему допустим не стоит играть. В первую очередь это касается игроков со слабыми ПК, потому что на больших картах, даже невзирая на минимальный уровень графики, у некоторых здорово так лагает. Ввиду таких обстоятельств, именно обладателям слабых ПК не стоит сейчас играть. Ведь у таких людей из-за лаков может сказаться впечатление, что игра шлак и зря только тратим на нее время. Не тянет, не стоит лучше играть в нее. Ведь правильнее, согласитесь, будет купить себе более поразительные комплектующие и потом наслаждаться своей победой по окончанию битвы. Но я уверен, что будут и такие, у кого нет денег на новые комплектующие для ПК. И их мне жалко, ибо играть в 10, а то и 20 FPS, это это то еще кощунство, но как говорят скиловики, FPS не имеет значения. Мастер и в 10 FPS затащит. Разработчикам действительно стоит сейчас поработать над оптимизацией своей игры для увеличения производительности, а также над идеями по новому контенту в игре, ведь это самое важное. Сейчас в игре лично мне маловато разнообразия карт, различных красок, уникальных граффити, новых карт и не хватает еще наклеек на сам танк может это не совсем нужная вещь в игре но было бы приятно играть и видеть свою наклейку на танке тем самым сделать его действительно уникальным но фича в том что можно загружать свои наклейки зная что их нужно было бы загружать и другим но во время загрузки игры загрузить 300 килобайт не займет у вас и секунды поэтому это не было бы большой проблемой про игровой процесс для игроков со слабыми системами поговорили теперь давайте рассмотрим почему все же waitt играли в нее. Само собой, графеней. Не спорю, она не самая классная. В ней нет фильтров, как и в других играх. Нет такой атмосферности на поле боя. Но, тем не менее, как минимум на ультра при сети графики, все вполне неплохо. Картинка сочная и приятная на глаз, что немаловажно. Обилие разнообразного контента в игре, включая множество аватаров для своего профиля, большое количество красок, часть из которых вдобавок еще и светится и меняет цвет свечения у XT и прочих видов скинов. Хорошая возможность понагибать других игроков в рандоме, играя вместе со своими друзьями в отряде. Неплохая перспектива для паркура, на любой карте благодаря возможности выбора гравитации. Но помимо паркура, самое веселое это, конечно же, подурачиться с друзьями, покоряя различные здания и труднодоступные места. Хочу еще упомянуть голды. На мой взгляд, они в рандоме лишние, и от них нет никакой пользы. От них, в принципе, уже не сейчас пользы. Ведь, согласитесь, раньше, когда слышал сирену голда, у тебя Просто сердце уходило в пятки и это было море адреналина. Сейчас как ни крути, но уже не то. Нет тех ощущений и эмоций, когда ты ловил голды и было прямо невероятное ощущение удовольствия. Обилие рубрик, которые есть по игре, благодаря людям, создающим контент по игре. Участвуя в рубриках для ролика или во время прямой трансляции в тесной борьбе ради приза, сейчас уже это заставляет удовольствие. Поэтому это еще одна причина, почему стоит... Все-таки поиграть. Ну что же, видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. А теперь не забудьте подписаться на канал, оценить данный ролик и написать свой комментарий по этой теме. Спасибо за просмотр. С вами был Вейдер. Всем пока.